Такой городок решил снять вам показать, точнее село, 75 километров от любого автобана, от ближайшего. Вот так вот, загнивающий такой запад. Просто пока буду ехать показывать, скажу, в сравнении, даже ну, не хочется говорить, но сравнить надо с нашим селом. Просто как здесь люди выживают, да, в таких нечеловеческих условиях. Что такое несправедливость? Кто может быстро в уме про себя сообразить? Вот мне вчера в очереди задали этот вопрос, а я в силу своей умности даже не мог быстро сообразить и красиво, да что там красиво, хотя бы как-то уже достойно ответить на данный вопрос. Мне помогла бабушка, которая тоже стояла в очереди. А дело было так, я в очереди коммуналку платить, человек может 15 было. Одна барышня влезла в в очереди, начали на нее кричать, та потом обернулась на нас с матами как-то там трехнадцать, Этажный вот так от нас обокрыла всех и убежала со стыда. В очередь, суки, в вот поворачивается ко мне человек и спрашивает, но ну, я же все делаю правильно, отстоял в очереди минут 30, она пришла и залезла передо мной. Почему она такая наглая, должна, скажем, лучше чувствовать себя, чем я? Что тогда такое справедливость? Как вы уже знаете, я не смог так быстро и оперативно ответить на данный вопрос. Вот Бабушка поворот, из очереди поворот, говорит. Поворот. Вот бетон. Вот дальше рисуй, переход, рисуй, угу. и проходи, посмотри, где сделали переход. Идет человек, тут газон, газон. Там сделали переход. Ну это же маразма. Это вот вы, наверное, такой крутой по этим, вот по записи. Вот давайте я вам вот скажу еще, вот если может быть это можно. Везде так. Мне моя соседка показывала фотокарточки сына, как немцы живут сейчас. Они с вот такими вот белыми зубами идут в турфирму, чтобы купить путевку в Малайзию. И это с двух пенсий только. То есть они с двух пенсий могут позволить себе полететь в другую страну. А мы? А, а домяра у них какой он стоит? Там же три этажа домяра стоит. Нет, дорогие, мне не завидно. Мне обидно. Я со своим дедом... С пенсии еле-еле, вот еле-еле вот плачу коммунальные услуги. Колбасу мы не покупаем. Это дорого для нас. Яички, хлеб, маргарин, масло дорогое, картошка и вермишель. Это мы и едим уже 20 лет на пенсии. А он сторожем работает свои 84. А войну? А кто войну тогда выиграл? Мы или немцы? А кто же лучше сейчас живет? Мы или они? Мне кажется, мы войну проиграли. Но по факту выиграли. Я совсем маленьким детям тогда бегала, рвала лопухи, делала из них на огне оладьи и кормила наших солдат. Им есть совсем нечего было, сидели наше село, обороняли от этих фашистов проклятых. А сейчас сын соседки показывает и рассказывает, как они там живут, как в сказке. Они все ходят счастливые, они все улыбаются с белыми зубами, у них все зубы во рту. Бывает, что те же военные немецкие, которые нас бомбили в трех этажах, а, а мы как крысы по подвалах. Победили? Да кто победил? Так это по-правильному, они должны смотреть фотокарточки, как живут победители 70 годов после победы. «А не мы. Сто рублев начислили, они пенсию увеличили. Будь она неладно. А сами эти хлопцы с парламентов на самолетах летают вместе с немцами в Малайзию. Вот это, сынок, и называется несправедливость. Это несправедливость. Конец цитаты, после чего бабушка заплакала. После такой речи никто с очереди больше не произнес ни слова, пропустили ее вне очереди. Я ночь лежал, думал и решил сделать ролик на эту тему. Не знаю, поймете ли вы правильно, но интересно, сколько данный ролик наберет лайков. Думаю, этим видео стоит поделиться с друзьями, чтобы хотя бы очередь уступали пенсионерам, те, кто посмотрит это видео.